Добрый день, дамы и господа и подписчики моего канала Делаю обзор на такой кран Кран платит И я сделал на него бот И бот можно будет вам всем, кто захочет, скачать его совершенно бесплатно И собирать сатоши Кран очень жирный за один сбор он дает 50 сатошей, значит вывод здесь 55 тысяч здесь много очень всяких плюшек достижения есть все вот вот будет работать собирать вам сатоши вот он соберет 45 заявок и вам плюс еще будет э, энергия Плюс 200, 200 сатоши Пройдете сами лично 15 коротких ссылок 200 сатоши плюс 100 энергии Посмотрите объявление, то же самое 200 сатоши, 50 энергии купить билетов тоже 200 сатошей 50 энергии в общем бот смотрит только ручной кран каждую минуту он собирает по 50 сатошей на баланс Тут можно короткие ссылки проходить Но это кому интересно Тот пускай проходит Я этим не занимаюсь Короткие ссылки Вот тут Ну в общем Если хотите чтобы быстрее вывод был То можно и короткие ссылки Проходить самому Вот будет собирать у вас На ручном кране Вы можете собирать отдельно короткие ссылки плюс тут еще есть ПТС лотерея в общем тут разберетесь кому что интересно так и значит что вам надо сделать значит ссылочка будет на бота под видео вы его скачаете совершенно бесплатно с яндекс диска значит вот выглядит вот так вот будет три окошка в первое окошко написано логин вы вставляете свой email от этого сайта во второе поле пароль от этого сайта и в третье окошко вставляете ключ от Капча Гуру тоже ссылочку я оставлю на Капча Гуру там пополняете баланс на 10 рублей и вам хватит чтобы оно набрало вам нормальную сумму не 55 тысяч получится 10 рублей там очень маленькая ну за капчу берется очень маленькая сумма денег там 03 копейки лишь в общем очень короче выгодно кран очень жирный 50 сатошей за один сбор идет ну и я сейчас вам продемонстрирую как это все происходит В общем, ввели в первое поле, еще раз повторяю, свой логин, это email, пароль во второе поле. И в третье поле вставляете свой ключ от Гуру. Нажимаем кнопку ОК. OK, и ждем сбора. на канале у меня много ботов самый сейчас популярный бот это Наролек Coin. он очень хорошо прибыльно зарабатывает Сатоши за сутки получается хорошая сумма денег смотрите мои все Видео на канале Выбирайте себе бота Есть бот на 19 крановый эфир Сейчас правда На фаусет Pay Немножко там Обокрали их Ну вот, 1254 Кто он показывает баланс Сколько у меня сейчас 1254 И сейчас он соберет 50 Коинов Один коин это одна сатоша Да не сказал 50 сборов он делает и потом останавливается на следующий день опять включаете вот он 50 коинов собрал 1254 обновляем и стало 1304 вот так вот в общем кому интересно скачивайте bottle Приобретайте у меня ботов на канале куча Ботов. Выбирайте себе, какой вам нравится. Сразу после оплаты я вам высылаю ботов. И будете хорошо зарабатывать. Все, всем спасибо. И хороших всех всем заработков.